Приветствую вас, друзья! Сегодня в рубрике Что почитать поговорим о книге Ночь без конца писателя Ричарда Лаймана. Лайман всю жизнь проживший в США печатался в основном в Великобритании. Там же приобрел и широкую известность. Он стал автором 25 романов, а также написал более 60 рассказов в жанре ужасы но, к сожалению, не все они были переведены на русский язык. Роман «Ночь без конца», изданный в 1993 году, представляет собой удачную жанровую комбинацию. С одной стороны, это, конечно, очень сильный триллер, захватывающий внимание с первых страниц и не отпускающий до самых последних строк. Сюжет буквально рвет с места в карьер, без описания героев и предыстории происходящего. С другой стороны, читатель сразу погружается в атмосферу невообразимого ужаса, при том не фантастической природы, и это пугает еще больше. Начинается история с того, что 16-летняя Джоуди осталась ночевать у подруги Ивлин. Вскоре девушки просыпаются от звона разбившегося стекла. Они собираются сообщить об этом родителям Ивлин, подозревая, что в дом забрался грабитель. Ивлен распахнула дверь настежь и ойкнула. Джоди услышала хлюпающий звук резкого удара и что-то кольнуло ее в живот. Она резко вздохнула, в нос ударил запах дохлятины. Отшатнувшись, Джоди увидела взмывающую к потолку подругу, но на прыжок это было мало похоже. Никогда в жизни Ивлин так высоко не прыгала. По животу уже стекала струйка крови, и она была настоящей. Как эта кровь, что хлюпала из Ивлин, что не на есть настоящая? И гнилая вонь тоже была настоящая. Так должно быть пахнет смерть, но это же невозможно. Но перед глазами висело обмякшее тело со склоненной на бок головой. Ноги болтались в воздухе, а на ночной рубашке расплывалось огромное темное пятно. В центре пятна торчал острый серебряный язычок. Прежде чем Джоди осознала случившееся, Ивлин покинула дверной проем и поплыла по коридору. А ведь это только шестая страница книги. Поняв, что убийца ее не заметил, Джуди пробирается в комнату Энди, младшего брата подруги, надеясь сбежать вместе с ним из дома. Далее следует самое интересное описание погони, которое мне когда-либо доводилось читать. Несмотря на свой юный возраст, дети понимают, что стали очевидцами зверского преступления. А значит, те, кто его совершил, не остановятся ни перед чем, чтобы убрать ненужных свидетелей. Лайман подает материал небольшими порциями, без длительных описаний, которые сложно переварить. Его слог простой и понятный, позволяющий воспринимать информацию быстро, как во время просмотра фильма. Воображение само рисует страшные сцены, от которых то бросает в жар, то бегут ледяные мурашки. Иногда, правда, писатель дает небольшие передышки, позволяя на время вынырнуть из кровавого коммута и глотнуть свежего воздуха но все остальное время со страниц книги на читателя, фигурально выражаясь, будут хлестать реки крови и сыпаться тонны расчлененки. В итоге извращенная фантазия автора оставляет очень неоднозначное впечатление, и это касается всех произведений Лаймана. Но в деле внушения леденящего душу ужаса он достиг небывалых литературных высот. Книга, конечно, с рейтингом 18+. Обилие насилия и запредельной жестокости не позволяет мне посоветовать ее всем, но любителям хоррора с крепкой психикой она доставит настоящее остросюжетное удовольствие. Приятного чтения и спасибо, что смотрели. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, и тогда мы обязательно увидимся снова. Пока-пока!